всем очередной привет сегодняшнего видео не будет у нас а, полетов на, рекорд, на рекордную дистанцию там, на 5000 метров извините конечно 5000 метров не обзора каких-либо новых функций приложения а непосредственно мы полетим по попутному ветру сегодня довольно сильный ветер около 6-8 метров в секунду облачно Естественно, да, первая моя задача сегодня была побить очередной свой личный рекорд, улететь там за 4,5 тысячи метров. Но после первого же взлета я понял, что дрон мой разгоняется до жутких, для него, так сказать, 15-16, а то практически 17 метров в секунду. Забегая вперед, сразу скажу, дрон разогнался до 16,6 метров в секунду, это его была пиковая скорость тут я понял, что при такой скорости, да, я улечу там хоть и за 10 километров. Вопрос в другом, а хватит ли мне батареи вернуться обратно. Потому что, когда я полечу и обратно, ветер уже будет не попутный, а будет встречный. И какое время полета моего дрона составить, неизвестно. Поэтому я уже мысленно, буквально там в течение нескольких секунд начал в голове просчитывать, Складывать, умножать делить отнимать нынешнюю скорость полета дрона какой ветер у нас до да, попутный какой будет встречные порывы ну естественно заряд аккумулятора ну и прочие как говорится летные нелетные и тому подобные моменты и понял что ну, где-то наверное, долечу до двух тысяч метров и надо лететь обратно и что из этого в принципе получилось да видно на видео вот я начинаю разворачиваться, нажимаю кнопку, да, там, возврат домой, и скорость дрона уменьшается практически до нуля. какие-то моменты его даже ветер сдувает назад, то есть он не летит, не летит вообще вперед. Там, дай бог там 0,5 метра в секунду, там, до 1 метра в секунду он разгоняется. И тут я понимаю, у меня остается 12 вольт, батарейка, заряд батарейки, да, а лететь-то 2 километра назад... И тут что-то я призадумался на самом деле, а хватит ли действительно мне заряда батареи, или мне уже пора идти ему навстречу и ловить где-то там в полях. Естественно, я начал уменьшать высоту полета, потому что ниже все же ветер должен быть ближе к земле, ветер должен быть послабее, пониже, в принципе это оправдало свои надежды, Периодически я начал разгоняться там до 4 метров в секунду там до 3 метров в секунду такая скорость более-менее нормальная и в принципе заряда батареи хватило бы спокойно чтобы вернуться назад но по итогу где-то уже вот на 1700 метров до да, обратного пути я решил все же пойти навстречу дрона и получается уже как раз вольтаж оставался 11 4 дрон не Скорость постоянно менялась там От 1 метра в секунду до 4 Я все же решил, да, вот пойду я навстречу Быстренько собрал, собрал свой рюкзак И отправился в путь Единственное, да Из-за того, что я пошел Как говорится, навстречу дрону Мне там надо было пройти небольшие заросли там Через небольшую речку, так сказать болота Плюс я немного был за деревьями Сигнал у меня потерялся с дроном Поэтому какое-то время картинки не было, там периодически она появлялась там на секунду, что позволяло мне, кстати, отслеживать да, текущее положение дрона, то есть расстояние до меня, ну точнее до точки взлета и его текущую скорость. В итоге я вышел на дорогу и пошел к нему на встречу. И здесь э, спустя ну, некоторое время, естественно, он летел довольно долго до меня, то есть я там прошел, не знаю, сколько там, полкилометра, да. За это время он там не так сильно приблизился, там что то на метров тех же может быть 500 ко мне, там плюс-минус. Я тут понял, на самом деле, что, оказывается, на нашем дроне кнопка-то отмена по низкому питанию-то не работает. И получается, когда я уже был возле дрона, я думал, ну, сейчас он подлетит ко мне, да. То есть я немножко корректировал там его полет влево-вправо. А дрон-то я не смогу остановить. И все, то есть дрон мимо меня пролетает, как бы все, что я могу сделать, это там 10 раз, да, подряд нажать кнопку отмена возврата домой, он не реагирует. То есть ему пофиг. У него внутреннее задание идет, лететь домой. Все, вот прям я, батарейка умирает, сил у меня нет, ветер встречный, но я буду упорно лететь домой. С одной стороны круто, с другой стороны... Это минус, да, Может, я все-таки хотел его поймать, а вдруг там дальше вода или еще что-то, но в итоге он не остановился, пролетел мимо меня и тут я понимаю, ёб твою дивизию-то, а он походу сейчас спокойно сможет долететь до места взлета и там же сядет, а мне еще обратно топать те же полкилометра, тем более внизу я его уменьшил там до 15-20 метров э -э над землей, то есть ветер уже послабее там был, и он нормально летел. Ну, я, естественно, побежал обратно. Ну, побежал. Может, человек старый, естественно, быстрым шагом пошел. И что вы думаете, да? Вот дрон долетел, спокойно сел. И, в принципе, ну я пошел обратно, да, вот до него Полкилометра обратно. Дошел. Ну и искать мне, в принципе, его не, не пришлось. Что из этого получилось дальше? Смотрите там. Я прикладываю уже дополнительное видео уже с другого телефона с моими живыми комментариями. Так, что Дрон. В итоге вернулся. Сам на то место, откуда я взлетал. Зря я пропахал. Не знаю, наверное, полкилометра вперед, полкилометра потом назад. Обратно к дрону устал. Через заросли всякие и так далее. Так, ну взлетал я обычно в своем любимом месте поле тут вот за этими деревьями, Алексей меня понял, О, вот наш дрон, вообще прям четко где взлетел, только излетел естественно с посадочной площадки, ну и дрон сел туда же, только я уже уходил, то есть вот четко где пометка, там же и наш дрон, оп, фокусировочка, то есть ветер сильный Он был в итоге я решил дальше двух, там, сколько там километров не лететь, там, два с копейками. Боялся, что он не вернется назад. Потом увидел, что он реально, ну, прям скорость там до нуля метра секунды доходила при возврате домой. Я уж подумал, все. Не успеет. Решил пойти ему навстречу. Пошел навстречу. Проперся тут полкилометра. Если не больше даже. Потом по карте можно посмотреть. И обратно сколько же. Ну, дрон все-таки... Смог вернуться прямо на место взлета. Хватило ему заряда аккумулятора. Все-таки у нас мощный дрон, мощные аккумуляторы. Кто говорит, там потеряет дроны. Ребят, я не знаю, как вы их теряете. Прям четко. Я удивлен, что он вообще обратно ко мне домой прям не улетел. Там через балкон бы залетел дома. На полочку сел бы обратно и сказал: ну что, Тоха, что ты -то там ездишь куда-то там за 50 километров. Вон я до дома долетел нормально, сижу. Тебя. Чай скипятел, булочки приготовил. Присаживайся, давай покушаем. В общем, первое мое за полгода приключение, ну, такое небольшое приключение в поисках дрона. Вот она природа, матушка Россия, наши поля, полигон имени Алексея БПЛА. Подписывайтесь на его канал, подписывайтесь на мой канал в YouTube, SGRC Free, подписывайтесь на наш телеграм канал, группа, точнее, f 1 s 4 k Pro, ну, и на наш ВКонтакте сообщество, также SGRC Free называется. Все ссылочки оставлю в описании. Погода, как видно. Хотел сказать, тумана нет. Облачно. Сейчас начнутся дожди. Пора бежать домой. Ветер ужасно сильный начался. Явно больше 6 метров в секунду. Всем спасибо. Всем пока.